Макс Риск, сегодня расскажу, как же играть за Брюкса в парном бою, то есть, ну так, мы говорим, режим, то есть, максимум команды отряд, более интересная игра с пяти товарищами по команде, это очень хорошо, ну что ж, так, давай-ка, приглашать кого-то не будем, потому что у нас никого же нет, ну, ага, управлять ящиками, э, блин, куда так, я управлять ящиками нажал, Куда я нажал? Эй, куда меня телепортирует? Ладно, давайте. Пять против всех за брюксом он пишите свое мнение. За кого же мне играть, блин, я взял чайник. крутяк мы такие дерзкие. Что копять какой-то происходит. Да, дерзкий так дерзкий. Хо, давай, давай, врубай, врубай. чай вручай. сюда вот хочешь как собирать. Не, я не буду собирать. Но нет, так нет. Смотрите, куда ты идешь? Он такой, не я не буду спирать. У Джейда, у Джейда есть. Копь. Или же нет. Вот я не пойму от игрока. Он такой, а, если Диму показывает. А ХП он не взял, по-моему. Блин, какой-то бессердечный. Хоть он там оставил. Ладно. В общем, Джейда я не доверяю всем. Став лайк, если Джейда вообще уже.. Типа, <свят> у Борзии, да? Опа, на Джей пошел атаку. Смотрите, тут три врага наших э напарников. Повержены. И Джейд такой, восстановлен. Или он повержен. Так, по-моему, они уже убили всех. В общем, да, Брюкс такой себе погиб. Тоже погиб. Ах ты, Йом, я с ним остался, сыр ты не хочу. Он праздно с дом пошел. Убегаем, дима чаем сюда, где того. Блин, ничего. Какая, блин, плохо. Делом. В общем, я хочу за хилочку. Вот, вам гад для новичков. Э, охраняйте хилочку. Блин, он что, умер? Вы чё издеваетесь? Я сам туда не пойду. Все, все, все. Один против пяти, ага. Да сейчас. Он такой, сейчас, А где Макс риск? А где Макс Риск? Да, жалко его. Это все для ролика. Так, ждем за хпшками. Все. Это гадлин новичков, как же за брюксы сыграем 5 на 5. Ждем и собираем эту пятиюни. Это будет 3 из 2 хп.ших аптечек. А если будет полным, полно моему там плохих людей, то убираете вы перышком. Я вам потом вам покажу. И ускоряйтесь таким способом. перышкой, и ускорялка еще боксерские груши отлично геем гейм так ну кубков смотрите то есть если мы этого варить я могу получить кубки но ну, это просто ардон товарищи Они не не слушали меня ну и ладно Думаю, давайте хоть что-то придумать вау копье крутое так давайте заберем копьем кстати ссылочка на прошлый ролик так это какой канал это канал ну хай будет риск старт да это канал риск старт тут показывается ролик прошлой серии не не прошлого можно найти поискать там был ролик о том как эм, выйти из этой тюрьмы как там говорят как выйти из карт да на русском напишите как выйти из карты или же на английском вы сможете найти как выйти из карты С, так бриз бриз бриз так уходим отступаем опа она вырубила одного тихо тихо, тихо. Хп-хп-хп. Блин, 2-2-2. А, пацан, блин, все на метке. <меня> такие лайкосы. Ну, блин, я вас почти вырву, кстати. Лайкос. Ну, да, этот нужно командный бой, а не одиночка быть. Ну, я вам показал немножко геймплея. Так, плюс 5 кукол. Ну, все-таки, я вижу результат. Просто нужно избегать боев. Вот и все. Даже если команду нужно потерять. Ну, что ж, поделать? Да, давайте тогда возьмем перышком, всякий случай. Если они нас нападут, то мы сможем убежать из боя. Так, давай нажимаем. Хм. Перышком. Так, чай, думаю, не нужен. Нужно изменить. Как по мне, уже все нормально. Так, ну давайте. Будем, что, продержаться к нашим напарниками. А что будет, если Брикс будет рядом с напарниками? Он затащит? Попробуем? Попробуем. В общем, он одиночки тащит. А если он не затащит, то, точнее, не затащит вместе, то это плохо. Это очень будет плохо моё больно спасите же <Пожалуйста>, спасите я не знаю что такое лагерь таки моё все нас вырубили они все походили такие а пока всем просто безумие я не знаю как выигрывать просто сражайтесь за брюкса все есть только бомб такой еще лайкосик стоит ага. Блин, знаете, тут нужна пандочка, да, пандочка, потому что тут же пшеница, тут преимущество у пандочки, в очень дело. Так, все, давайте хп мне, пже. Нет? Да, сделайте вот, Джой. Да. Вот таким способом. Лайков, все нормально. А, такой, а, он такой, лайков, это такой, да. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Знаете, Никс тоже тут ащер. Ух ты, нас лечил, что ли? И умер. И умер. Ты что происходит? Лайкос там. Капец. Он такой, а, лайкос там. Капец. Все нормально, да? Они такие... Я тоже умер, да? Я последний, кстати. Он такие, не, я не сможешь. <смех> а я буду дразниться их. <смех> Все, они уже уходят. товарищи да что за ресорубка? В общем, берите пандочку. Давайте разделаем тест на панночку. Все-таки брюкс, пар на бою, не сможет, так что лучше убегать от всех. Если вы хотите брюкса качественного 5 на 5, то убегайте всех. Боюсь вот вам гайд Сейчас тогда возьмем угу. пандочку. Будем тогда тащить, где там дрова куча, ты сколько хп, регенерации, сражений, умираем так опять что будет происходить, не люблю конечно 5 на 5 да, напиши в ваша, пожалуйста в комментариях ты любишь игру 5 на 5 по игре зуба давай, прямо сейчас пишем. ну паузу можешь поставить, когда мы там загрузим Ну или прямо сейчас, который сейчас загрузится игра. а ты можешь написать в чат давай, давай, так, значит, что у нас такое так, пока тогда все вон я паночка, подожди, нужно считайте, считайте, потому что там преимуществом о, тут прикольно зато. Давай, планочку, давай, давай давай давай Так, собираем, собираем Мы первых, кто собрали. Потому что у нас еще есть отталкивающая штучка, которая дает нам спасти самого себя. Там они все ушли, лично пошел по своим делам. Да. Вот, блин, далеко он ушел, кстати. Да, как я ухожу. Так, он там Хп. Там плохой, плохой один чувак ничего плохого, а это хороший, это хороший чувак, за наш напарник, ёмон, давайте сражаться, это мое поле с преимуществом, так что я могу лично победить, с кем только я, сами знаем. Так, где найти мне толпу? Толпа ты где? Где толпа? А, нашел толпу. Так, давайте лук что ли? Так вот, бах. Бах, мимо, это ба, не попадешь, это кощет. Блин, что дерзкий, а? Блин, сложно, сложно выживать. Давай, давай, давай, забираем. Все, смотрите, Хована. хоп, хоп, хоп. Я не знаю, что он там думал. Очень плохая у него была идея. Потому что я ХП, хам съем. Блин, как они узнали? ходим ну что там нам парники нас вот здесь по покажу так где-то у нас другой персонажа что страшно стало опа на пеппер пеппер блин хитрая пеппер тихо пеппер нет не блин сейчас успеет за мной спасите а у них карта сужается ну что что пеппер ага а? Думаю, такая крутая О, хупа -хупа, не попал не попал пеппер не попал вот почему паночка тащит и плюс минус 5 кубков чуть вас и думаю плюс 5 кубу Думаю, радоваться нужно а оказывается нет. очень возьмем тогда лук для всех персонажей для меня только да? о нашу свою тиму приятима да у 15 ран у кого-то 15 до 6 а до 15 -й. что за разнообразие какое-то вот. с кем тогда мне нужно сражаться в оба надела Давай, бомбочку там копьем, так блин, я думал, что он жив, а он мертв. А нет, он точнее умер. Так, он ну, просто в бою, так сражалось хорошо, так флаг, а это смеюсь, а это был лайкос. <ти powiedzieć> Безумие что происходит. Так, регенерация включаем. Так вот. Так, так, так. Безумие, если честно. Они такие, а, спасайте, а я такой, хоп, хоп, хоп, хоп. Блин, бежит, бежит, спаси. А, -а, а, помоги. Блин, реально сложно теперь, когда вместе с кем-то держаться. Давай тогда, оп, классно, полонет, там же э -э, тростник, трава, все окей будет, как в Майнкрафте. Напиши, пожалуйста, в комментариях, мне снимать Майнкрафт на канале Макс Риск. Это канал Риск Стар тут не будет Майнкрафт. Почему? Потому что это х, другая игра. Так вот. Попал... Попал, попал, я в конце попал, вау, вот это снайпинг, нужно Пеппер брать, да, как-то, да, Пеппер подходит на 5 на 5, в общем, Пеппер подходит, Пандочка подходит, первое место, 30 кубка, в общем, все позиции просмотров. с вами был Макс Риск, советую Паночку брать на 5 на 5 и Пеппер, ну, может быть, Брюкс, а в том числе, если вы будете, там, кофе пить и, там, брать, ну, и скорялку, и убегать от всех, там же, копье ускорялка, все это духи, там же сила у него, так что он может убежать далеко, только там могут за ним погони. Но я думаю, успеете забрать курки 50 штучек. Всем удачи, всем пока.